Добрый день, друзья! Рада видеться с вами снова. Давно я не была в прямом эфире. Почти целый месяц. И сегодня я с радостью отвечу на те вопросы, которые накопились за время моей работы в других социальных сетях. И сегодня у нас будет их аж 11-12. Эти вопросы пишите вы в чатах. Кан на каналах Телеграм, в Инстаграм, в личных, э в личных сообщениях. Итак, поехали. Такие ответы на вопросы я с удовольствием провожу время от времени, так что, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. А пока первый вопрос: почему я быстро остываю и не довожу результ до результата? свои цели. Эти вопросы частые. Здесь есть несколько, несколько причин. Первое. У вас нет четкой цели. У вас есть только желание. У вас есть только желание, и то четко не сформулированное, нету конкретной цели для чего. Поэтому что в этом случае нужно сделать? Первое. Во-первых, много хотеть, очень много хотеть, реально хотеть так, чтобы, ну, прям не бояться мечтать. Я об этом говорю в разных своих программах. Хорошо сформулированный результат дает там с вами такую возможность, как увидеть свои, увидеть свои свой фокус внимания на том, что вы хотите. Поэтому, когда вы четко понимаете, как вы это представляете, тогда вам это быстрее приходит, потому что в ваш мозг западает та информация, которая нужна для вас. И дальше мы будем говорить про те установки, которые нам мешают. Дальше мы будем говорить про те кучу лишних знаний, которые нам мешают, но это будет в следующих вопросах, поэтому я не буду останавливаться на, только на этом. Здесь скажу еще раз, подчеркиваю, важно четко понимать, чего ты хочешь, иметь дедлайн выполнения и понимать, ради чего. Если у вас нет ради чего, значит, нет у вас того символа, который вас действительно будет приводить. И там будут вылазить какие-то э, внутренние конфликты, какие-то будут вылазить э, там прокрастинации, про которые вы знаете. Поэтому один из способов легко, ну, пусть не совсем может быть легко, но с удовольствием достигать своих целей, это э, то, что нужно иметь четкую конкретную цель. Как ее сделать, как ее, э, как ее поставить, ну, конечно, желательно идти на консультацию. Поэтому э, буквально вот э, вчера вечером работала с э, предпринимателем, Молодым парнем, 32 года, который очень нормально зарабатывает, просто супер. Он говорит, уже месяц сижу в депрессии. Начали разбираться, есть конкретная цель, он ее достиг, а дальше у нее нет следующей цели. И поэтому это попадание в депрессию, многие спиваются, многие попадают в зависимость, под наркотики и так далее. Поэтому четко прописанная цель «ради чего?». Тогда и прокрастинация легче с ней справиться. Дальше, следующий вопрос. Как выбраться из затянувшейся паузы неуспеха, потому что близка уже к депрессии? Здесь похожий, похожий вопрос, и, но здесь будет конкретная, более конкретная рекомендация. Если вы застряли в затянувшейся паузе неуспеха, как пишет девушка, что нужно делать? Первое. Нужно опять же сделать ревизию. А ваши ли это цели? Насколько для вас это важно? И повышать уровень нормы. Об этом я даю четкие рекомендации на консультациях и в своих программах. Что же конкретно делать? Первое. Искать людей. Искать тех людей, которые вас вдохновляют. Не стесняться выходить в новый круг, общаться на новых форумах, заходить в какие-то другие группы и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы вытащить себя из затянувшейся паузы неуспеха, которая длится, как пишет девушка, уже похожа на депрессию, это другие люди, это другая компания, другое окружение. Это те люди, которые обладают энергией, другими знаниями, другими ресурсами. Конечно же, это могут быть тренинги. Конечно, это могут быть какие-то э, фильмы, может быть, другие. Поездки, и смена э, места жительства, локации, уехать куда-то и так далее. Это очень сильно работает. на его, скажу вам, как психофизиолог. Дальше. Э, третий вопрос. Может, не нужен мужчина? Столько зачарований и боли от них, как думаете? Буквально вчера была у меня... Женщина, 51 год, на консультации, прожила 14 лет в отношениях, где, как ей казалось, все хорошо, и они жили душа в душу. Единственное, что он был женат, у него там дети, но все, что ей нужно было, они, он ей давал. И забота, и внимание, и деньги, и любовь, и секс. В общем, как бы она говорит, меня все устраивало. Но мне не нравилось то, что я не вижу в нем своего партнера. Мы часто женщины, да и не только женщины, так устроены в нашем мире, мы привязываемся к тому, что мужчина должен быть один на всю жизнь, и с ним нужно обязательно только под венец. И да, и нет, женщине важно иметь защищенность и статус жены, когда она рожает детей. Опять же, я говорю и свой опыт, и свое мнение, поэтому вы слушайте, делайте свое. Я лишь говорю, исходя из своего опыта, опыта более 25 лет, психологии, психодиагностики, психотерапии, поэтому скажу вам так, что молодым женщинам, которые, выходят зам, которые хотят родить детей, там важен мужчина для статуса, жена. Если же вы идете в отношения ради денег, то вы сегодня сами можете заработать, сегодня время... Совсем другое, чем было раньше, где женщина была бесправна. Сегодня женщина может больше зарабатывать, и у нее лучше получается. Согласны? Поэтому можно ли быть без мужчины? Можно. Но я бы сказала так. Все равно нам нужны татильные ласки. Все равно нам нужны поддержка. Нам нужна нужность, важность кому-то все равно нам э, нужна любовь, нужны чувства, нужна поддержка. Нам важен человек, который нас вдохновляет. правильно Мы, даём, мы добавляем силу в себе, когда есть человек, который э, в паре вам дает силу и, и поддержку. Согласны? Поэтому э, я считаю, что мужчина нужен. И вопрос вот в чем. 51 год. Э, она говорит, что Сейчас она хочет другого мужчину найти, но, как я здесь понимаю, важно понимать, какого ты мужчину хочешь, где его нужно искать. Если ты хочешь мужчину не из полсоветского пространства, значит, здесь должно быть другая, другое понимание понимание другой ментальности, если это западноевропейский мужчина, то есть там женщине в, в этом возрасте, 50-60, относятся не так, как у, в постсоветском пространстве. Там женщина еще очень даже молодец, потому что там относятся к такому возрасту адекватно, что это люди с уже э, вырастили детей, у них есть время пожить для себя. Это люди еще, которые... не стареют намного позже, у них жизнь другая. Поэтому если вы адекватная женщина, если у вас есть вот тот... Э, желание поменять свое место жительства, желание просто действительно поменять свою жизнь. Значит, нужно просто идти в тренинги, идти в те тренинги, которые вас обучают, как вести себя, как флиртовать, как говорить, как проявлять свою поведенческую гибкость женскую и так далее. Поэтому отвечу так, что. Можно слушать множество тренингов, ходить бесплатные разные м, вебинары, слушать как Санту Барбару, однако выбирайте себе наставника, идите в тренинги, где обучают, ну, в данном случае про сайты знакомств, я могу сказать, есть программа, в которую, у меня есть такая программа, в которую девочки заходят, и через сайты знакомств они изучают... Психологию мужчин, они учатся с ними общаться, говорить, прокачивать свое «я», личные границы, ну и диагностировать ее, чтобы это был не сканер, не какой-нибудь там бездельник и так далее. Но это тоже работа. Поэтому выбирайте для себя. Если вам 50 копейками, у вас дети взрослые, вы собираетесь, стонать и сидеть бездельничать на каких-то непонятных сайтах и плеваться на этих мужчин, которые там сидят, ну, вы просто забыли, что вам нужно в себя инвестировать. Если мы чего-то не знаем, делаем одно и то же, мы стучимся, понимаете, в стенку. Поэтому нужно идти к тем, кто знает, и выведет вас на другой результат. То есть знания не дают результаты. Вам нужно идти и прорабатывать новые качества в себе. А качество новое – это навыки. А это значит менять убеждения и так далее, и так далее. Поэтому вот у меня, например, есть такая программа как через сайты знакомств начинать разбираться в мужчинах и выбирать себе того, который тебе подходит. При этом ты узнаешь психологию мужчин, при этом ты учишься общаться, говорить и так далее. Поэтому мужчина, отвечая на вопрос, нужен ли мужчина, если они столько у них разочарования и так далее, я считаю, что нужен. Потому что как психофизиолог знает, что женщине, неважно сколько ей лет, Гормональная сфера работает в любом случае, даже у тех, у которых есть экстрапация матки, у а тех, у которых там каких-то куча болезней, все равно эмоциональный фон дает женщине-женщину. Она по-другому чувствует себя, она по-другому выглядит, она светится изнутри, когда она нужна, когда она обласкана, когда она, когда у нее цветы стоят, когда у нее внимание и забота появятся о ней. Да? Поэтому вот так, чтобы вы понимали, это мой ответ на вопрос, нужен ли мужчина. Хочу зарабатывать на своих знаниях, четвертый вопрос, но есть куча опасений, что не получится, что уже поздно, а, что уже полно таких, как я, в интернете, кому я нужна. Последний год-два я время от времени провожу запуски программ коучин для коучей». И здесь я скажу вам так, что у меня есть программы по отношениям, по здоровью, психосоматике, самогипноз, по отношениям, в общем, постановке целей, внутренний конфликт, убираем боли, страхи, учимся дисциплине, учимся эффективности и так далее на всех моих программах. Буквально последние два года я обратила внимание, что в мире очень много... Сегодня боли, зла, и люди, которые умеют оказывать помощь, люди, которые могут оказывать помощь, они просто обязаны, если им это нравится, прокачивать себя, мы же тоже люди, у нас тоже есть свои страхи и ограничения, прокачивать себя и давать пользу людям. Поэтому, неважно сколько вам лет. Особенно, если вы уже зрелая женщина. У вас уже есть дети, внуки. Сейчас делаем обзвон моих подписчиков и спрашиваем, что, вам, что привело на этой подписке. Вот коучинг для коучей для коучи программа. И что для вас сегодня важно. И вот вопросы, которые я уже услышала вчера. Я хочу помогать детям, встать им на ноги. То есть женщине после 40-50, у нее взрослые дети, она хочет помочь детям стать на ноги. Супер! Как? Морально только? Хорошо. А вот теперь смотрите, мы становимся, помогаем детям стать на ноги. Мы сами тоже ж не молодеем. Старость-то придет, правда? Поэтому, если у вас есть знания, почему бы вам не заняться тем, чтобы создать свою личную практику и... Продавать свои услуги за деньги, получать благодарность от, за то, что вы делаете жизнь других людей лучше, но благодарность в виде денег. Кстати, у многих эти глюки, ограничения невероятно какие стоят по поводу продажи за деньги. Так вот, э, вопрос. Хочу зарабатывать на своих знаниях, но если ли куча опасений, что не получится, что уже полно таких, как я. Так вот, миллиарды людей в интернете. На каждого. Вот кто-то меня сейчас слушает, да, кому-то я подхожу. А кому-то я вообще не копенгаген, понимаете? Кому-то я вообще не подхожу. И кто-то пойдет по такой же теме к другому специалисту. Поэтому м -м, мы не доллар, что всем нравится, но у нас очень много людей, чтобы выбрали нас те, чтобы выбрали 5-10 человек, взяли себе в коучинговую программу и людей привели с точку А в точку Б. Кстати, кому нужна консультация, покажу, расскажу, как это сделать. И, и не бойтесь, что я вам буду что-то продавать. Да, я вам предложу программу коучем для коучей, но это не значит, что вы должны в него идти. Но я помогу вам немножко прос, раскрыть свои, свои зашоры, потому что я тоже хожу к коучам, психологам и тоже свои зашоры разбираю. У нас куча у каждого своих скелетов в шкафу. Поэтому, конечно же, получится. И таких, как вы, особенно много, и таких, как я много. Но кто-то выберет вас, а кто-то выберет меня. Поэтому вы нужны, и я нужна тем людям, которым очень нужна помощь душевного плана. Спасти от депрессии, спасти отношения, помочь с какими-то заболеваниями, выйти из них и так далее. Конечно, нужны. Да и продавать то, что даю бесплатно своим друзьям, знакомым, как-то не Что можете порекомендовать? Ну вот я уже сказала, здесь нужно прорабатывать комплексы, вот эти установки, что бесплатно это значит людей приучать к безответственности. Они не отвечают за свои поступки, за свои действия, за свои результаты. Поэтому мы даем, конечно, бесплатно. Я сейчас вам бесплатно даю. По-моему, полезно, да? Или нет? Напишите, пожалуйста, насколько полезно для вас этот эфир. Поэтому, конечно, мы даем бесплатно. Даем бесплатно очень много рекомендаций. Но когда люди хотят получить другой результат, они идут к специалисту и идут, чтобы его привели с точки А в точку Б. Одна консультация, две консультации. Меняют только... Ситуацию. Это как таблетка от головной боли. Вы даете какое-то просветление людям, но вы не даете людям результат. Поэтому адекватные люди сегодня платят за результат. Именно поэтому нужно иметь программу. То, что сегодня у человека есть, надо понимать, и спрашивать, что, то, что, что человек хочет. И у вас должна быть программа, а как вы поможете с помощью своей программы выйти на то, что он хочет. С точки А в точку Б человека привести. Поэтому вот я это могу порекомендовать. Пятый вопрос. Как избавиться от родовых сценариев, сколько уже прорабатываю обидно родителей, и все никак моя жизнь не становится лучше? Значит, отвечу так. С чего вы взяли, что это родовой сценарий? Первый вопрос. Потому что у нас сегодня есть такое понятие, как полирепейник. Мы то, что слышим, то на себе и применяем. Помните, как мы в институте студенты, вот какое учат не заболевание, то они обязательно на себе применяют. По себе это знаю, когда училась в университете, в этой медицинской академии и вообще во всех своих медицинских, да и не только учреждениях. Поэтому, как только вы слышали про родовые программы, вы сразу снимаете ответственность за то, что вы делаете не так. Да, родовые программы есть. Они убираются вот так вот, на щелчок. А дальше мы берем ответственность за то, что мы делаем, и получаем другой результат. Соответственно, здесь должен быть пошаговый алгоритм действий, постановка цели на то, чего вы хотите. И все. И про эти вот родовые сценарии, ну откуда вы знаете, что родовой сценарий? Второй момент ответа на этот вопрос. Почему вы решили, что вам нужен поменять этот родовой сценарий? Если у вас обида на родителей, внимание, или на кого-то другого, в данном случае есть, и речь идет о родителях, значит, это говорит о том, что у вас недовольство своей жизнью. У вас в жизни не идет что-то, она у вас не ладится. Поэтому, как только вы выйдете на тот этап жизненный, когда вам будет все ладиться, вы попроще будете следить на родителей и сможете их простить, сможете их понять, сможете принять то, какие они есть. Да, я чуть ли не каждый день отрабатываю терапевтические программы у людей. Но они приходят совсем другим запросом. Они приходят с запросом, почему у меня не ладятся с деньгами, почему у меня не ладятся с мужчиной, почему у меня не ладятся со здоровьем. И когда я выбираю, задаю вопросы, даю вопросы, открытые вопросы, люди отвечают, и таким образом мы автоматически приходим в какую-то другой программу. Вот одна из запросов, почему мужчины относятся так, почему у меня такая самоценность, почему я соглашаюсь на малое, почему, почему, почему, вот работаю сейчас с девушкой. И вот один из ее инсайтов, она вспомнила, когда она была подростком, лет 10-12, она говорит, я вспомнила, когда меня тошнило, что-то съела и вышла на улицу, мне было так плохо, я вижу, что и папа, курит, я говорю, папа, мне так плохо, мне тошнит. Папа говорит, пойди, отрыгайся он там под, под кустиком. И она говорит, я вспомнила, как мне это было больно. Вот вам, пожалуйста. То есть она с детства не услышала поддержку и заботу отца. Она не услышала теплоты, вот этого, этого чувства. Поэтому по жизни она принимает всякую хрен знает что, простите за мой французский. Поэтому она соглашается на малое, потому что в ее опыте, в ее бессознательном ее вот этой родовой программе, есть э, вот такая боль. Но это не значит, что она пришла с этим запросом про родовую программу, она пришла с запросом там совсем другим, и мы э, поработали. И вот теперь, когда она работает над собой, когда она э, анализирует себя, делает э, свои успехи в своем бизнесе, в своей работе, в отношениях, и вот теперь, когда ее жизнь станет уже лучше, результативнее, она, конечно же, проще будет понять и простить своих родителей, правда? Потому что родители не знали по-другому, как. У них самих никто не научил. Они сами представления не имеют, как это надо любить. Как мне мама, моя говорила, э, почему, я говорю, мама, почему никогда не хвалили, мама говорит. Бабушка ее воспитывала, мама родила ее, и бабушка ее забрала к себе. Война была, 42-й год. Бабушка замуж вышла, у нее было еще трое детей, и надо было... Короче, мама была лишняя. И там... Чтобы выйти замуж проще было, маленькую ребенка забрали, бабушку, бабушка про бабушку написала моей И эта вот, мама говорит, бабушка мне сказала, не хвалы, хочу же люди похвалить. Вот вам пожалуйста. Она и рада была бы, может быть, похвалить, но у нее установка стояла, что хвалить своих детей не надо. Вот и все. И вот вам программа. Следующий вопрос. Как избавиться от травмы, утраты любимого человека, ведь прошло уже больше года. Первое, сама прошла не одну утрату, самая страшная утрата – это утрата моего любимого единственного сына. Вы знаете, многие, кто меня слышит и знает меня. Значит, теперь как психотерапевт, как специалист, и с точки зрения своей отработки, с точки зрения других людей, скажу вам, что… Первое, вам нужно идти на психотерапию, потому что если прошло 2-3 месяца, потому что мозг запрограммирован справиться с любой стрессовой ситуацией, даже такой утратой, мозг запрограммирован, наука доказывает, за 2-3 месяца. Но если человек не может справиться, его в бессознательном, в его программах стоит столько тараканов, которые нужно помочь, и психотерапия помогает быстрее справиться, для того, чтобы не было психосоматики, для того, чтобы не было депрессии, для того, чтобы не было ослабления иммунитета, для того, чтобы вы жили здоровее и лучше. Вот, поэтому, когда э, вы уже больше года не можете справиться, справиться значит э, затянулось. Кому э, нужна будет консультация, пишите под этим видео, ставьте плюсик и э, найдем вам время для того, чтобы провести саму консультацию. Поэтому это вот то, что по психотерапии. еще очень важный момент. Для того, чтобы э, справиться быстрее, задача обычно простая. Первое – занять себя нагрузками, которые отвлекают, физическими нагрузками, умственными нагрузками, какими-то организационными моментами, то есть чтобы вы приходили к постели и падали без задних ног. и Это поможет намного быстрее справиться с последствиями депрессии после утраты. Вот чтобы вы это понимали. Я помню, я первые месяцы... Ну, в общем, Потом взялась и начала организовывать постро доработку дома, чтобы дом построить, чтобы там много чего еще. И я, конечно, очень многому научилась, и это помогло мне быстрее выползти из больниц, из реанимации, из капельницы и так далее. Поэтому знаю это и по себе. Значит, загрузите мозг фильмами, причем фильмы не романтические, не эмоциональные, там какие-то сопливые, розовые, да. фильмы боевики. Фильмы такие, знаете, стрелялки, войнушки, там, игры, игры какие-то, там, где вызывает какой-то гнев. Гнев, такой, знаете, здоровый гнев, там, где вы включаете эмоции, которые, потому что эмоция гнева, эмоция интереса, это две эмоции, которые двигают человеком. И если у вас находится, вы что-то там себя где-то застряли, важно включать гнев. «Да что то я в конце концов, а ну-ка взяла себе в руки, я там взял, да?» Это есть вся обычная ситуация. Если мы говорим после утраты, то задача посмотреть такие фильмы, которые вызывают гнев, интерес, и вы переключаете мозг, и он у вас перепрограммируется, и вы расстраиваете другие нейронные сети. Таким образом, вы быстрее избавляетесь от боли, которая приведет вас к психосоматическим заболеваниям, и боль утраты очень серьезная штука, которая, по сути, ну, в общем, людей, с, если они не, не берутся простроить свой душевный стержень и не взяться за, за, за себя, то легко, в общем-то, вы знаете, люди уходят следом. Вот. Поэтому вот таким образом даю рекомендацию на то, как избавиться от э, страха, от, э, от утраты близкого человека, любимого человека. Так, дальше следующий вопрос. Это был шестой вопрос, как избавиться от травмы и утраты любимого человека, который прошел уже больше года. Следующий, седьмой вопрос. Являюсь экспертом своей области. Хочу зарабатывать на своих знаниях, давая пользу людям. Не люблю писать письма, посты, а знаю, что надо, ведь так набивают клиентуру. Что порекомендуете? Отк отвечу откровенно и честно. Вы не любите людей. Если вы пишете о том, что это посты и, те и тексты, и видео, и промые эфиры, это набивать клиентуру, уже в этой фразе вы показываете, как вы пренебрежительно относитесь к людям да, нужно выбирать свою целевую аудиторию, да, это огромная работа, это инвестиция в себя, это куча тренингов, это ну, очень многому надо учиться или сразу искать себе продюсера, маркетолога и так далее. Если вы такой хороший специалист, то уберите себя в гордыню, опуститесь на землю и просто помогайте рекомендациями, постами, видео, ну и параллельно Будут работать с вами специалисты, будут работать специалисты, которые помогут вам привлечь вашу целевую аудиторию, в вы будете продавать свои услуги. Но слово «набивать клиентуру» и для того, чтобы надо писать посты, письма, вести эфир, чтобы набивать клиентуру, уже этим вы светите тем, что вы людей ненавидите. Ну, по крайней мере, не любите. Поэтому а давайте миру. Чем больше даете, тем больше придет. Будьте добры, искренны, светите, и тогда к вам больше придет. Следующий, восьмой вопрос. Прошла очередной курс, получила еще один сертификат, и все равно ощущаю, что мало знаю, чтобы продавать свои знания за деньги. Что со мной не так? У нас в установках есть, что знание – это сила, что нужно учиться, чтобы иметь кучу сертификатов. Так вот, на нам вбивали в Советском Союзе установки рабов. Учитесь, учитесь еще раз, учитесь. И поэтому на уровне вот этих установок, сегодня, когда у нас все везде коммерция, так много у нас учебных заведений, поэтому так много родителей, и не только родителей, пытаются засунуть детей, чтобы они только учились. И это приходит дальше в... Взрослые периоды, когда люди уже стали специалистами, они не делают, продолжают учиться и прячут свои страхи, страхи, еще раз страхи. Это нужно просто понять, принять и осознать, потому что когда вы не знаете, что нужно делать, вернее вы знаете, но не делаете, значит есть тот, что-то тот, характера, например, вы нерешительны. Например, вы боитесь, что вас осмеют. Например, вы боитесь неудачи. Например, вы боитесь, что вам напишут какие-то плохие комментарии и так далее. Есть такое, да? Так вот, эти качества нужно как раз получать не в тренингах и семинарах, где дают сертификаты, а получать у практиков, которые будут помогать вам делать те действия, которые необходимы, чтобы вы получили навыки, которые приведут к достижению ваших целей, результатов. То есть обучение не ради обучения сертификата. Людям все равно, какие у нас. Конечно, мне приятно сказать, что я имею медико образование, что у меня университет Шевченко, военная медицинская академия, куча сертификатов, обучение за границей. Да, это приятно. Но если бы я не давала пользу людям, да кому нафиг нужны мои эти сертификаты, согласитесь? Поэтому люди хотят получить от вас пользу. Соответственно, вам нужны действия, вам нужны знания, которые помогают вам говорить, общаться, структура вебинара, структура проведения консультаций. А этому тоже надо учиться. А это, друзья мои, коучинговые программы. Кстати, под этим видео поставьте плюсики, кому нужна консультация, чтобы я могла помочь вам разобраться, что вам мешает получить то, что вы хотите. Дальше. Поэтому с вами все так Вы просто боитесь, что вас осмеют Вы просто боитесь, что вы получите неудачу Ну и что? На неудачах, на неуспехах Люди получают опыт Вы сделали, вы сказали себе О, так я ж полный косяк получ... сделала Ну не ерунду ж я сделала Почему? Потому что у меня не получилось Люди не пришли Потому что э, э, я не смогла продать, потому что там и так далее, и так далее. Потому что у меня там плохое видео было, там, и ну, мало ли какие там у вас будут анализы. Но вы будете знать, ага, в следующий раз я сделаю вот так. Если я не знаю, как, я обращусь к тому-то. И вы в следующий раз уже будете знать, как делать правильно. А иначе откуда вы знаете, как правильно, если вы не сделали ничего и не увидели это неправильно? Это совсем другое. Природу страха, я отдельно дам про природу страха, откуда берутся страхи и как с ними справиться, и дам практику, очень крутую практику, трансмедитацию на работу с бессознательным, но не сегодня, позже будет. Поэтому страх нужно осознавать. Да, я боюсь. Да, я боюсь, что меня не услышат, не узнают, не будет никакой реакции, не, не будет там то, чего я хочу. Но зато вы все равно сделали, сказали себе, есть, я молодец!» Понимаете, да? Поэтому с вами все так, просто нужны действия. Если боитесь, идите в другую программу, которая у вас помогут говорить, общаться, консультировать, там я не знаю, что там еще. Потому что я знаю много специалистов, которые имеют кучу, кучу сертификатов, но клиентов нет. Если есть, то они продают за копейки. Ну, это уже другая проблема, это же комплекс малоценностей. Это уже обесценивание себя. И я уже сказала вначале, это плодите безответственных людей, которые считают, что э, вы ничего не стоите, что вы обучались э, столько времени, э, и вы ничего не стоите, что вы вкладывали в себя невероятное количество времени, денег и сил, и что вас можно вот так вот за бесценок купить, взять у вас там, там не знаю, там какую-то консультацию за 20 долларов. Понятно, что мы даем бесплатно, понятно, что дам, ну когда вы идете на качественную работу, помогаете людям спасти их жизни. Ну, простите меня, это уже другая сторона медали. Поэтому, да, нужно самим прокачивать себя, да, нужно убирать эти страхи, боли, ограничения, комплекс неполноценности, а как иначе? Вообще, психолог, психотерапевт, он обязан, обязан просто минимум два раза в год проходить глубокую чистку психотерапии. Знаете об этом? И это немалые деньги, потому что, во-первых, мы тоже люди, во-вторых, у нас куча своих там тараканов, твоих программ, мы потихонечку насеваем наве... нас людям, встраиваем все равно. Плюс ко, всему... Плюс ко всему мы набираем от других людей, и нам больно, поэтому очень часто ты набираешь этого негатива, хочешь не хочешь, как бы ты не отстраивался от процесса консультации и работы, все равно ты набираешь, ты сопереживаешь, ты в эмпатии, и ты на себя набираешь очень много дерьма чужого. Да? Поэтому нужно обязательно минимум два раза чистка. И это работа серьезная. Поэтому, знаете, как врач истерися сам. Да? Так же и здесь. Прежде чем кого-то лечить, нужно самим себя излечить. Я учусь, постоянно учусь, сейчас прохожу два обучения и получу очень серьезные деньги. Дальше, это был восьмой вопрос, девятый вопрос, крик в помощь одной моей ранней клиентки, болит спина, голова, желудок, врачи ничего не находят, помогите найти экстрасенса, селителя, потому что, как мне говорят родители, ты родственники, ты просто таешь на глазах. Ну Первое, на что я ответила, напиши, пожалуйста, мне дала и семь вопросов, на которые чтобы я увидела, откуда семантика, откуда причина. Я увидела э, причину, следственную связь, видела, что там проблема, неразрешенная проблема, и уход от решения вопроса организм входит в страхи, э, тело начинает болеть. Поэтому, когда вы идете к целителям, в экстрасенсам, запомните раз и навсегда. Отвечайте сами за последствия, потому что люди, которые внедряются в ваше энергетическое поле, неизвестно помогут или нет, но энергию вашу могут чик-чик. Поэтому просто будьте более ответственны. Что в этом случае я хочу вам сказать. Если вы э, имеете какие-то ситуации, проблемы жизненные, и вы прекрасно понимаете, что есть ситуация такая, вот, ну, ступор, вы не знаете, как решить эту задачу, задавайте себе вопрос. Что со мной происходит? Какая причина? То задавайте себе внутренние вопросы. А Лучше всего идите к хорошему психологу-психоаналитику, который позовет вам открытые вопросы, вы на них понаходите ответы и разберете, как мы разобрались с этой девушкой. Поэтому это мой ответ для тех, кто считает, что ответственность нужно скинуть на кого-то и не разбираться со своими проблемами самим. Таким образом, э, дорог, другие дорогие мои друзья, целители экстрасенсы помогают ровно столько, сколько они в состоянии вам помочь. Кроме вас самих вам никто не поможет. Так, поехали дальше. Так, закрыла окошко, потому что солнце, солнышко. Э, поэтому болит спина это страх жизни. Страх, э, это, это, если у женщины болит спина, у нее нет спины, нет защиты, нет топоры. Прежде всего нет человека, который будет ей помогать. Это прежде всего мужская тема. Желудок, слишком много на себя взяли, не может переварить. Болит голова. Куча вопросов и не додумала голова, не закрыла гештальты. И так далее, и так далее. Поэтому здесь важна работа с собой. Все, поехали дальше. Есть желание делать, но голова забита, кучей информации. Я не знаю, с чего начать. Ну, я уже сказала в самом начале, был тоже похожий вопрос. У вас должно быть очень много желаний записывать на бумаге. Это раз. Причем желать нужно правильно, в настоящем времени, как будто это произошло. Вот так вот устроена наша система мозга. Дальше. У вас должна быть конкретная цель. Если нет конкретной цели с планом действий, то мозг распыляется налево-направо, и вы теряете энергию. И у вас приходит выгорание, вы устаете быстро и так далее. Что нужно делать еще? Ложиться перед тем, как ложиться спать, в трансе, полудреме, просить у своего мозга, у своего бессознательного, что мне сделать еще, как мне сделать еще. Подскажи мне, мое уважаемое, бессознательное. Прошу тебя, ищи, ищи ответы. И вы удивитесь, но на утро, даже ночью придется сон, и вы ответите ему свои вопросы. Так, дальше. Дальше. Значит, как одиннадцатый вопрос. Как перестать общаться с близкими, так часто говорят тренеры-психологи, если они влияют на меня и сбивают с толку в моих начинаниях, ведь они мои родные. Да, родные люди, это, в Библии даже написано, что самые большие враги наши – это наши родные. По-моему, не помню откуда, в какой части Библии, но это есть. Почему? Потому что это наши значимые люди, и мы от них получаем установки. Наши родные, мамы, папы, те, кто нас воспитывает, для нас незначимые люди. Соответственно, что нужно делать? Во-первых, приходит время, когда нужно отползать. Выросли, сколько вам там лет, если вы взрослый папа с мамой, то просто знайте, что детей нужно вовремя отпускать. И готовить их заранее. Вот тебе стукнет там 18, 19, 20, 21. Все, будь готов к тому, что тебе нужно. Да, не упрекать. Вот ты пока дома сидишь, пока там ты, ты, ты, я тебя там содержу, этого делать не надо. Просто спокойно нужно разговаривать. Вот я тебе даю вот это, вот это. Дальше твоя жизнь будет вот такая, такая. Ты хочешь больше? Иди, учи, зарабатывай. Есть он куча профессий в интернете там, и так далее. Я буду тебя все равно любить и поддерживать. И То есть ребенка постоянно обучаете, тому, чтобы ребенок уходил из родительского дома. Выходил из гнезда, иначе вы плодите выученную беспомощность, иначе вы плодите, то есть родители, и живете сами, и детям не даете. Вот. Что для этого нужно? Сказать родители мои дорогие, я вас люблю, я вас ценю, дали мне все, что могли, я беру ответственность за свою жизнь, я иду снимаю квартиру, я там делаю вот это, вот это, и строю свою жизнь. Очень часто люди этого не делают. Они друг друга сосут, в, в созависимых отношениях живут, они ругаются, какая дешевая семья, да? Начало выискало, кто знает, кто помнит, напишите в комментариях. И таким образом получается, что виноват кто-то, кто не я. Поэтому родные это наши, то есть, то есть те наши люди, которые нам дают жизнь, и они же нам, к сожалению, ее подрезают, крылья не дают. Соответственно, для того, чтобы вас не сбивали с толку, у вас должны быть свои цели, свои планы и ответственность за то, что вы получите хорошее или плохое, позитивный или негативный результат. Если вы не живете с родными и близкими, если вы живете отдельно, вы тем более можете сказать «я тебя люблю, ценю и уважаю». Я очень нуждаюсь в твоей помощи и поддержке. Если ты не можешь мне помочь, то хотя бы не мешай. Это моя жизнь, это мои ошибки. Но это и так если скажете, но чаще всего тоже так не говорят. Потому что ищут отмазки, чтобы кто-то, только не я сам. Дальше. Что еще очень важно сказать? Когда вы много обучаетесь, когда мы много обучаемся, мозг так устроен, что он как-то обезьянка. Он все применяет на себе. Я уже договорила в другом, в другом ответе на другой вопрос. Мы все применяем на себе. Поэтому не плодите сущностей, не уходите из поля или где вы цепляете все подряд. У вас должна быть четко своя прописанная цель, ради чего вы делаете то или другое. У вас должно быть все просто и понятно. Умейте задавать вопросы, отвечать четко и последовательно, не крутить, вертеть какими-то вот своими там, там убеждениями, какими-то там своими установками и так далее. Учитесь говорить, учитесь задавать вопросы себе и другим людям. Когда мы говорим про много, множественное в себе «я», у нас есть сущности, которые помогают нам и мешают нам. И у нас достаточно своих проблем, которые мы пришли в эту жизнь, имеем уже генетически пришли с ними. И когда в процессе жизни вы слушаете всех людей, вы обучаетесь кучам в разных тренингах, разными курсами, вы заполняете свою голову ментальным мусором, вы, конечно же, будете торчать на месте и не достигать желаемых результата и будете недовольны собой. Поэтому фокус внимания, так называемая вертикулярная информация, которая есть у нас в мозге, рассчитывается на то, чтобы человек выбирал главное. Что я сейчас делаю? Зачем мне это надо? Где здесь я? Как мне поможет достичь моей цели? Почему я здесь нахожусь? Что я при этом чувствую? Что мне дает этот человек? Он мне дает легкость в общении, он дает мне силу, он дает мне энергию, или он забирает и так далее. То есть вы работаете в анализе с собой, как бы говорите со своим структурным эм, вот этим вот э, экологичным «я», а не тот, который у вас там что-то там капает. И это капание называется, забирает у вас ту энергию, которую у вас сидят ваши родные, ваши близкие, установки и так далее. И поэтому, когда мы еще при этом проходи, проходим кучу всевозможных тренингов, у нас нет четкой конкретной цели, чего я хочу, зачем мне это надо, что я при этом делаю, кто мне может помочь, что могу я сделать сам вы начинаете шарахаться, бегать по кучам тренингов, как это делаю и я. И сейчас слушаю очень многих, но у меня есть четкая цель, чего я хочу. Вот когда у вас есть, чего ты хочешь, ответы вам приходят легко. Бритва Акама. Найдите в интернете, в гугле, вот эту практику Бритва Акама. Вы поймете, что там дается, не плодите сущности, делайте все просто и упрощенно полирепейника. Чем больше вы слушаете всяких установок, родительские программы, галактические сценарии, там, изучаете архетипы, какой-то новый модный тренинг пришел, вы все применяете на себе. И вы уводите себя от истинной цели. Понимаете? Именно поэтому я желаю вам научиться держать фокус внимания и удерживать то, что нужно вам. Именно вам. Потому что Каждый из нас один на один со своей жизнью родился и умрет один. Мы сами отвечаем за свои судьбы. Понимаете? Мы сами отвечаем за свои судьбы. Созависимые отношения. Маленькие или большие попы. Хорошее или плохое здоровье. В каком доме мы живем, сколько мы зарабатываем, где мы путешествуем. Каждый день вы делаете действия, у которых есть следствия. Из каждого нашего друзья дня тянутся щупальца в завтра, в наше завтра. И какие бы отговорки вы себе не находили, сегодняшние ваши действия – это завтра, то, что будет завтра. Сегодня вы не сделали зарядку свалодушничали, не, не пошли обливаться холодной водой. Ну, я про себя говорю, да. Что это ждет меня завтра? Нерегулярность действий. Дряхлое тело, плохая энергетика, быстрое старение. Оно мне надо? Нет. Значит, что я делаю? Регулярно делаю зарядку. Чищу свои мозги, чищу свои, свою душу. Отдаю в мир любовь, отдаю максимум, что могу. И прекрасно понимаю, что то, как я себя чувствую сегодня, зависело, зависит от того, что я делала вчера. В каждом дне, друзья мои, есть огромное количество вашего будущего дна. Но я вот это слово, последнюю фразу где-то услышала, она мне понравилась. В каждом дне сегодняшнем есть огромное количество вашего будущего дна. Представляете? Именно поэтому, мои дорогие друзья, я вас очень люблю, мне нравится то, что я делаю, и буду вам признательна. Напишите, пожалуйста, кому я чем-то помогла, у кого у кого была, были какие-то результаты от моей моего участия с вами. Ну, отец, а те, с, кто был в каких-то программах, консультациях, ну, а те из вас, кто хочет попасть ко мне на бесплатную консультацию, ввернуть на бесплатную, диагностическую, э, ставьте плюсики под этим видео, и обязательно приглашу вас, э, моя менеджер пригласит вас на э, время консультации, где вам могу. Всех вам благ, спасибо социальным сетям, спасибо Богу, что я жива, за то, что я имею возможность говорить, делиться, от души давать вам то, что знаю, то, что умею, помогать вам кому-то легче дышать, Смотреть на жизнь проще, радоваться. Спасибо Богу, что весна пришла и все вокруг цветет. Она затяжная пока, но все равно она весна. И слава богу, мы живы и можем что-то себе позволить себе что-то сделать, изменить. Здравствуйте, Наташа, и все мои дорогие друзья, которые соединяются, будут слушать записи, прошу вас тоже напишите в комментариях. Помните, люди, которые отдают приходят. Те, которые просто молча берут, они платят все равно. Там да, вот, все равно баланс будет. Благодарю вас, жду вас на консультации и до следующих встреч в наших эфирах. Пока-пока.